Welcome. Welcome to City Seventeen. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City Seventeen that I elected to establish my administration here, in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City Seventeen my home. And so, whether you are here to stay or Passing through on your way to parts unknown, welcome to City17. It's safer here. 대우를 강화 발전시켜오신 백두의 점철 명장 김정일 장군님께서 청대 동지들에게 보내주신 영적 조선 인민군 장병들에게 영광이 있으라. 사랑하는 온 나라 인민들과 영웅한 인민군 장병들, 동포 형제 여러분, 오늘 우리 모두는 근면하고 보람찬 노동으로 성실한 땀과 노력으로 지나간 한해 자신들이 이루어놓은 자랑스러운 일들을 커다란 기쁨과 자부심 속에 감회 깊이 추억하며 새로운 희망과 기대를 안고 새 2018년을 맞이합니다. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Желаю всем вам здоровья, счастья. Мирной и радостной жизни. И да не а, не, не. Да, да И не на меня потом, а сюда Посмотреть подольше В камеру Когда кончите читать <как> То подольше посмотрите в камеру <как> И больше пауз Просто не торопитесь и Если руками что-нибудь сделаете Тоже не <как> То у меня еще Я бы что-нибудь Молба... Хочешь написать? Ну, тишку подержи. Ну, ладно, можно карандаши, да. Только не стучите карандашами. А? Только не стучите карандашами. Будь пособством. Вот хорошо, да. Вот этот хороший книг. Вот чудо.